и всем привет меня зовут влад тв и ребята я снимаю привет соседа это очень интересная игра да игрушка старая не новая но зато мы mm -hmm. будем в нее играть я не знаю сколько мы потратим серий но менюшка мне уже нравится я не знаю как там будет нет конечно смотрел прохождение но не все ну что ж погнали нас начинается первый акт. Что-то происходит еще непонятно. Давайте посмотрим. Бежит мальчик. Бежит мальчик. Пинает. Ой, мы тут начинаем управлять. Давайте разберемся с управлением. Так, ну понятно, основные кнопки какие. А, так, теперь у нас еще есть кнопка вперед. Ну, так. А вот Shift и вперед это бежать. Ну, короче, любая кнопка это, ну то есть, быстрее двигаться. Ctrl это приседать. Пока что ну, вроде бы все на данный момент. Так. Е я вроде бы знаю это брать. Левая кнопка мыши это убирать, то есть. Нет, не ле. Правая кнопка мыши это. Убирать предмет, а правая кнопка мышка и задержка это сильно кидать, вот скажем так, вот, например. Ладно, пойдемте дальше. Так, а тут что-то интересное. Тут, видимо, наш сосед. Он с кем-то сражается. А мы потихонечку подкрадываемся и смотрим. Смотрим. Наш герой прям реально осторожный. Он закрыл кого-то там. Мы не увидели. А чё, чё, я двигаться не могу? В смысле? То есть нам нужно туда, где красное окно. Свет нас откинул. Окей. Вообще, подождите, а что тут делать? Окей, сейчас подождите, я ну водички. Извиняюсь, ребята. Первая серия такая неопытная, я, если у меня не будет шипения, я постараюсь, ну, вам все показать. Так, а вот еще Е, по-моему, смотри через глазок. Ой, тихо, тихо, тихо, он бежит, он бежит. Блин, а что тут делать? Давайте, например, возьмем национальный бак. Вот, в него типа кинем. На! На! Убегаем от него. Так, окей. А туда мы почему-то забежать не можем? Ну, окей. Допустим. Так, он там занимается. Не будем его трогать, что у нас есть. У нас тут у нас есть какая-то мастерская, но туда не попасть так просто. А а может мы как-то можем попасть? Под... А, Она закрыта. Ой, ой, и куда бежать? Он нас поймал. Окей. Давайте сейчас попытаемся еще осмотреться. Так, окей. Но это интересно. Берем. Давайте коробки. Хотя бы четыре штуки и.. Он смеется, окей. Это тоже нужно как-то открыть. Окей, ну давайте возьмем коробки и пытаемся, ну, не знаю. Вот сделать какой-нибудь отвлекающий маневр. Типа. Сюда кидаем. И, например. А что тут? Кстати, а вот а почему мы не можем через вот так вот пролезть? Давайте попробуем. По коробкам вот так заберемся. И залезем. Мы сможем? Нет. Давайте еще раз. Окей. Давайте. Еще раз. Коробку оставляем и по погнали. Стоп, а что если сделать вот так? А, может сначала поставить коробку надо. То есть я сейчас прыгаю по коробке? Нет. Нет. Явно не это. Нужно mm. что-то другое придумать. Меня чуть откинуло, окей. Такое тоже бывает. Блин, я опять улетел. За километр. Ой, я сейчас упаду. ой я опять куда-то упал Значит, давайте на другую крышу ну вот на эту вот блин да тут сложно так о кстати а вот сюда можно попасть ой да почему я так туплю а нужно побольше игр сюжетом проходить пишите в комментариях кем я пройду так ну тут что-то должно быть Давайте возьмем вот эту вот картину, например, эту уберем картину, эту тоже уберем, мне, потому что мне эти картины не нравятся. Давайте эту уберем. Э, да, ой, че рычаг делает? Что-то он открыл. Окей. А. Так, окей. Видимо, я чуть тупого. Так. Тут ключ от чего-то. Окей. А сюда можем попасть? А вот, смотрите, тут заперто, мы не сможем попасть. Окей. Тут еще один ключ, подождите, я только его заметил. Давайте откроем, чтобы не бегать. А это что? А это открывает, походу, в дом. Ой, ой, ой, ой, поймал, блин. А чего может быть ключ? От а чего может быть ключ? О, газон-косилка. Так. Может, от этого? Нет. Блин. А чего может быть тогда? Слушайте, а что есть от машины? Ну, ч она не открывается? Может, я нажать? Реально, Е. Так, окей. Ну, тут же догадаться не надо, что это магнит. Так, а, вот. Да его кнопка мыши, он что-то притягивает. Вот видите, искажает как-то типа картинку, скорее всего притягивает. Только куда нам идти? Все, подождите. Там уж что-то. Подождите. Вот, блин. Давайте на коробке встанем. Это, кстати, хорошая идея. В веке у меня какие-то идеи нормальные. Так, окей. Сосед там в душе постоянно что делает. Окей. Э -э Подозрительно, но не мне его судить. Вот ключ! Он нам нужен. О, он. Может пригодится. О, тихо-тихо. Давай что-нибудь притянем еще. Попробуем что-нибудь притянуть. А если... а Давайте паркур про сделаем. Давайте вот так вот. Нет. Я не знаю, зачем чем нам лом. Но вот нам нужен зачем-то лом. Ну что он нам открывает? Окей. Значит, а может это как в фильмах, типа? Вот так? что-то есть? я ничего тут такого не вижу, окей. видимо нам нужно что-то нормальное найти. но он в данной ситуации ничего. окей нет. а подождите а еще я так топлю. мы же должны рассматривать ситуацию как ребенок семилетний школьник так сказать. откуда у меня знания по взломыванию замков? что-нибудь можем притянуть это этом вообще? Еще притянул. Итак. А вот это уже... Что это? Ну, ну серая, может, она реально откроет там. Ну, реально открыло, Окей. Где отмечка? Она исчезла. Окей. Нам нужно взять этот ключ. Ну, от чего этот ключ? Так, ладно, я сам уже не знаю, от чего этот ключ, допустим. Ну, вот, отсюда, наверное. Ой. Я его не увидел. Ой, я куда-то попал. Эй, ну я к тебе хочу. Ну, блин, ладно, пойдемте. <как> <пух> <пух> вот нужно меня так пугать. Я не знаю, что это, но тут, видимо, выход. Окей. Мне это пока что не важно. Но эта игра, я вроде бы знаю нас с хорошим сюжетом. Окей, наверх. Стоп, ом на всякий случай возьмем. Может пригодится э, Ключик тоже возьмем, потому что может быть замок. Куда это ведет? Крыша. А, вот. Она сюда и ведет, все ключ. Вот ключ. Давайте выбиваем дверь. Нам... А, нет, давайте, подождите. Он же вроде бы в подвале каком-то запер, если не ошибаюсь. Давайте что-нибудь возьмем. О, так, у нас есть ключ. Нам желательно еще попасть вот туда. Ну окей, с этим проблем нет. Так, ладно, погнали дальше. Ребят, тут так страшно. И, кстати, у нас вещей нет, заметили? Видимо, это специально сделано, окей. Еще тут... Обычный подвал. А чё тут запирал, люди? Выпусти. Да нет тут ничего. Нет, ну ладно, давайте пытаемся чем нибудь разбить, например. Может, как с картиной. На. Я, честно, я не знаю. Значит, да понажимаем, тут понажимаем, понажимаю. Ну, конечно, сосед умный. Так, ладно, мы, мы тоже не ступых. тупых. Так, окей, что тут делать? Давайте возьмем мячик. Еще тут. О, о тут что-то открыто. Фига, я, фига я трехлочковый забил. Вот тут открывается решетка, окей, идемте. Вот это вот этими манекены пугают, прям. О, а тут не открывается. А вот, а сюда попасть как? А тут. А как мне что тут делать мне окей ща подумаем о фонарик фонарик кстати здесь вот это самое нужное окей скорее всего тут мы уже все прошли никого из а кстати а что если щиток вырубить вот у меня идея такая По понятно нам мы не, не пройдем Подождите. Подождите, ой, подожди, я дверь случайно скипнул, подожди. Вот, она, она не открыта. Это открыто. Так, мы куда-то идем. Давайте п -п -п пока. Господи. Пожалуйста. Тихо, давайте спрячемся. О, тихо-тихо. Вот сейчас он уйдет уйди пожалуйста уйди да реально ушел тут капкан то наставил это небезопасно и побежать дальше тут должно да она открыта все, побежали, побежали, побежали. Бегом. Сейчас сет может вернуться. Знаете, сейчас будет погоня. побежать побежали. Побежали. На. Смы... Ой, ладно, фиг с этим фонариком. Бегом. Бегом. Видимо, мы... Видимо, тут все правильно сделано. Ой, тихо, тихо, тихо. Смы... Да у меня нет столько ключей, вы еще... Э, не подходите. Так, окей. Меня поймали, что дальше? А, что дальше? Акт 2. Акт 2. Окей. Нифига себе. Мы теперь в этом подвале, что ли? Окей, ладно. Блин, ну ребят... Давайте завершим на этом. На этом. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте пальцы вверх. Ой, тихо, там, там какие-то звуки. Я не смею сюда подходить. Окей, ладно. Ну вот, тут видно, то, что нам тут все позакрывало и так далее. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока-пока.